Всем привет! Меня зовут Даша, и сегодня на нашем канале будет видео, в котором мы с вами будем рассматривать очень интересную вещь. Эта вещь называется 3D-ручка, и это будет такой обзор. Я их в жизни не делала, и я надеюсь, что получится что-то толковое. И, в общем-то, если вам интересно узнать что-то об этом изобретении, то давайте начнем. Это ручка... Тайское заведение, как я понимаю. И коробка. Сама коробка выглядит вот таким образом. Это ручка от фирмы Well. или как-то так. Вот так выглядит коробка. Что есть в этом наборе? Во-первых, сама ручка. Сама ручка выглядит вот таким образом. У меня она голубая. И достаточно легкая. А, вот. чуть, вас ну, чуть, чуть попозже. Также в наборе идет вот такая вот вещь. И, наверное, вы тут не подумали, что это такое. В общем, это такой а, стержень пластиковый, можно сказать. А, вы его вставляете в ручку. И он расплавляется там, то есть ручка нагревается. И а, получается такая дистенция очень из которой вы собственно будете рисовать что-то вот то есть в этом наборе вот такой пластик был и вот у меня есть пример но это в общем-то примерно выглядит вот таким образом тут есть у меня еще три цвета это золотой оранжевый и фиолетовый вот такие вот мотки этого пластика а... Также там идет адаптер сетевой, чтобы подключать ручку к резервке, то есть она работает от э, сети, вот эта штучка подключается э, к ручке, а тут к резервке, вот. И инструкция, инструкция полностью на английском языке, вот, но в принципе, мне кажется, можно так свободно добраться в этой ручке, лично я забрала где-то за 40 минут, наверное, вот, я, на самом деле, даже посмотрела на YouTube как видео -уроки такие по пользованию этой ручкой. А, не особо помогает, честно говоря. Вот, как-то больше сама разобралась, то есть, примерно 40 минут, и будет точно разобраться, нет ничего сложного абсолютно. Итак, теперь о самой ручке. А, значит, зачем эта ручка нужна? Вообще, это, по идее, такая игрушка, то есть, она не предназначена для чего-то такого очень важного, Просто поиграться, хотя вещь, на самом деле, очень интересная. То есть, как я сказала, вы заправляете сюда этот стержень, ручка нагревается внутри, и здесь есть такие кнопки, вы нажимаете вот эту кнопку, здесь вы можете регулировать скорость подачи пластика. Нажимаете кнопочку, и отсюда выдавливается пластиковые складки, из которого вы в дальнейшем что-то рисуете, он застывает, застывает очень быстро, и у вас получается какие-то шедевры. Сегодня я вам покажу, как она работает, но немного похоже. Честно говоря, мне кажется, это очень интересная вещь, и можно ее кому-то подарить или самим пользоваться, но это будет отличный оригинальный подарок. Вот, так что да, сейчас, наверное, я вам покажу, как она работает. вам понравилось такое необычное видео, и вам понравилась эта ручка. Возможно, вы захотите ее заказать. А, мне кажется, это стоящая вещь, и действительно классный подарок будет, или просто для своего использования прикольно. Вот. И повторюсь, это ручка от Emma Maywell, или моего Вот. Ручка очень классная, так что я всем советую пробовать ее хотя бы. И, в общем-то, все. С вами была я, Даша. Всех тебя люблю. Всем пока.